Много уже магических всяких артефактов mm -hmm. есть, вот. и специалисты, программисты, у которых я их брал, ну и свои в том числе, говорят о следующем, что необходимо разграничить именно физически амулеты и талисманы, чтобы они не соприкасались. Но опять же, они как бы хранятся все вместе. Скажите, как-то воздействуют друг на друга они? Или просто, допустим, пластиковый пакет, и этого достаточно? Смотря как они сделаны, если они каждый амулет подсоединен на свой канал и канал защищен, то тогда проблем нет, они могут хоть вместе лежать, хоть отдельно лежать, они изолированы друг от друга. Такое видение, что они разнесены по разным шкафам, то есть вообще по разным пространствам. Один в прошлом, другой в будущем, третий сегодня лежит по разным квартирам, несмотря на то, что здесь в физическом пространстве они лежат вместе. Если они не сделаны на отдельных каналах, если они сделаны, например, на одном канале и там лежат взаимоисключающие формулы, то тогда они могут воздействовать. Все зависит от того, как сделано. Ведь важна не только формула, которую мы наносим, а канал, на котором мы его делаем. Вот здесь мы делаем себе формулы, каждую на отдельном канале. Сегодня вот у нас канал Тора будет, да, и соответственно свои формулы. Тор будет поддерживать эти формулы, а Один будет поддерживать те формулы, которые я вам дала перед этим. Даже если эти два талисмана с формулой Тора и с формулой Одина будут лежать рядом, они друг друга не, не помешают. Но если вы рядом, например, положите христианский крестик, то, скорее всего они оба два увидят в нем, ну скажем так, нечто инородное. Нечто инородное, ну, как совершенно посторонний предмет рядом с пирогом, например, только что из там старые башмаки на одном столе стоят. Ну как-то не очень, да. не смотрится. То есть разные культы. Например, вы на каком-то из амулетов делаете, я не знаю, там знак Самаэля, например, какого-нибудь там, там, или Лилит, да, демонасы совершенно из другого культа. Понятно, что э, тут уже сама Лилит, можно сказать, ты меня с кем вообще рядом положил? Здесь, здесь надо смотреть, во-первых, история говорит взаимодополняемость культов, если это рунические вещи сделаны каждый на своем канале, проблем нет. А если это из разных культов, то вполне вероятно, что проблема будет. Именно на уровне культов, потому что знак на знак расслаивается поэтому надо, надо очень хорошо знать, артефактостроения, сам правило артефактостроения, а основа его изучения, это прежде всего изучение мифологии и религий, чтобы понимать, что с чем соединять нельзя ни в коем случае. А как это проявляется в пространстве в пространстве? Ну, то есть негативно в смысле На вас, прежде всего, они смотрят, чей, чей отпечаток, кто мастер, кто делал, чей отпечаток лежит да? Если мастер заранее открестился от этого процесса, они смотрят, кто владелец, то есть чьи биологические следы, и начинают конфликтовать как бы, на, на уровне владельца. Ну, то есть владельцы начинают шпынять со всех сторон. Очень здорово реагируют коты, они когда видят вот эту конфликтную в одной шкатулке, конфликтную артефактную ситуацию, они очень неадекватно себя ведут, кошки и коты. То есть они, они видят, там, что там как будто, как будто что-то назревает, они очень вот так вот сторонятся, да, вот, вот это вот пространство, где что-то не так, ну, что вот обойду-ка я лучше это все стороной, потому что что-то тут не пойми что, даже я разобрать не могу. Вот, вот. А потом домовые начинают реагировать, лапочки начинают в доме рваться, там трубы течь, ну, то есть по, по дому, если это хранится в доме, это начинается с мелких бытовых неприятностей, непосредственно которые дают показатель, что у вас в поле что-то не то, а у вас лично внутри начинается раздрать дикое недовольство собой, вот дикое недовольство собой, пока вы эти вещи не разведете по разным пространствам, это недовольство собой не будет давать вам не есть, не спать, не ни пить, ничего не будет давать. Вообще по-разному, все зависит от того от степени вашей включенности, если, например, вы рунист да, и а, работаете в основном с рунами, то, а, скорее всего, выигрывать, выигрывать будут именно а, рунические, рунические артефакты, посторонняя символика. Она будет вам просто, что называется, вдруг вы испытаете раздражение на этот знак, например. Да? Вот. Или если контакт с богами достаточно хороший, они просто недвусмысленно объяснят, что ты балбес сделал. Ну так вот, бывает, все бывает, обыч, обычными простыми словами. Вот. Если э, ты просто мастер, которому все равно, как, на как, какое, к, какие каналы к артефактам присоединять, то, скорее всего, при подобной ошибке просто начнутся неприятности социально-бытовые, мелкого и крупного характера. Машина будет разбита, кошелек украдут, там. ну вот такие вот вещи. То есть как бы намекая тебе, что твоя спокойная жизнь на этом закончилась то, на чем ты хотел заработать, ты на этом не заработаешь, наоборот больше потеряешь, потому что ошибся. Вообще в теории артефактостроение, это очень великая наука, ее надо в теории знать хорошо, не просто как наносить, да, не просто как резать, как освещать, да, как говорил Один, знаешь, умеешь ли резать, умеешь ли освещать, умеешь ли окрасить, а еще и почему надо сделать в этом культе так, а в этом культе так почему да, почему например крестик рядом со знаком лилит лучше всего не носить да, для этого надо знать историю историю конфликта между я и лилит да и полумесяч мусульманский есть, ну желательно да, желательно вот это вот все не смешивать а то потом на, на, на улице у тебя будет яркое внедрение в этот христианско мусульманский конфликт да, и будет у тебя небольшие порезы <смех> <смех> на теле и на сумке, оно все обязательно проявится, наша, наша реальность это окружаю, это зеркало, зеркало всех процессов, которые происходят, а поскольку каналы смешиваются внутри собственной головы, так мы и привлечем события хаоса, события конфликта. Ну, то есть всякий раз подумать, особенно если занимаешься магической практикой, а не просто так пользуешь. Когда просто ты пользуешь и носишь различные атрибуты на шее там ну, еще где-нибудь, да, всегда возможен конфликт. Но все равно в любом случае, знаете, у нас закон такой есть, как сейчас я точно сформулирую, умерший от яда взыскует сварившего. Вот так вот дословно. Знаете, то есть погибший, погибший при неправильном артефактостроении, потом спросит с мастера. Ну, это логично, логично, логично все по закону. Вот, вот и не надо забывать этот закон и 10 раз подумай, себя перепроверь, все ли ты правильно сделал, нигде ли ты не ошибся и будет счастье всем.